Все при нас. Все есть. Здоровье полное, полный энтузиазма. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, полетел! Случайно опрокинулся. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы наконец-таки снова продолжаем прекрасную, космическую, волшебную и безграничную Outer Wilds. Outer Wild. Скажите по-английски, детишки Outer Wilds. Outer Wilds. Молодцы, хорошо сказали. Мы давно с вами в нее не играли, немножко подзабыли. Но я готов продолжить экспедицию прямо с вами, прямо здесь и сейчас. В прошлый раз мы с вами остановились на часе пепла и часе угля, вот на этой связке двух планет, которая напоминает песочные часы. Насколько мы помним, из одной планеты перетекают... Песок, точнее, пересыпается песок на другую. Это на что, ночь? Да, мы просыпаемся ночью. Мы должны в первую очередь пойти на ту планету, где еще песка э, нету. Потому что там есть пещеры, в которые невозможно зайти, пока, когда, когда песок там. Так, давайте вспомним, как управление у нас. Я что-то позабыл уже его. Все, я вспомнил, кажется. Это цвет, это фонарик. Хорошо. Кажется, все вспомнили. Мышечная память хорошо работает. Полетели. Час пепла, час пепла, час пепла. Час, час угля еще, да? Есть час угля, час пепла. Вот, нам нужно на час угля. Ми-ми-ми-ми. Кстати, что я заметил? Каждый раз, когда мы просыпаемся в этой игре, мы видим вот этот взрыв. Так это же та самая пушка, она выстрелила. Луна! Ты квантовая луна. Будь ты проклятая. Как же до тебя попасть-то? А? Пока неизвестно, как на нее попасть, но давайте попробуем. Еще разок, просто интересно. И хоп, и она, да, исчезла. Все. Окей, нам нужна эта планета. Садимся на нее. что там сейчас произошло. Кстати, песок пока еще не сыпется. Не лагай, игра, не лагай. Перестань, перестань срочно это делать. Хорошо, это у нас телепортер, кстати говоря. Мы пойдем в самый низ. Давайте вот здесь где приземлимся. Сойдет. Все при нас, все есть. Здоровье полное, полный энтузиазма. Что стало так темно внезапно? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, полетел. Случайно опрокинулся, опрокинулся. Чертов выступ, будь ты проклят, выступ. Стоп, стоп, стоп. Не все так плохо, мы в какой-то яме. Кажется, все именно так плохо. Черт, песок пошел. Давай, взлетай, взлетай, пожалуйста. Давай, детка. Мы топливо всираем. Так, давай еще, ну еще ускорь есть, наконец-то! Живы! Смотрим. Обнаружена темная материя, призрачная. Темный город. Что это такое? Что это? Ага, лестница. Темный город! Мы пришли. Это он. Это темный город. Примечание, рами. Эту дверь не следует открывать в течение некоторого времени. Мы с Таволгой проводим эксперимент на основании удивительных данных, полученных на станции Белая дыра. А, новые данные в высокоэнергетической лаборатории теперь разрабатывается проект Час пепла. Если вы хотите помочь. Или просто понаблюдать, зайдите в лабораторию со стороны темного города. Окей. Okay. Мы с Рами проводим эксперимент, чтобы выяснить, кто из нас, а именно Рами. Не прав. В лабораторию сейчас можно попасть только со стороны темного города. Приносим извинения за неудобство. Песок может нарушить работу оборудования, а это приведет к ката катастрофическим последствиям. Изучить их тоже было бы очень интересно. Но открывать дверь все же нельзя. Блин, я все же хочу открыть эту дверь. борт журнал обновлен. А, это лаборатория. А где вход в темный город? Написано, что вот он темный город. Вообще, у нас с вами было уже что-то напоминающее прогресс хоть какой-нибудь. Нет, мы просто тупо за пределы летим зачем-то. Осталось 50% топлива. Может быть, вот это проход в темный город? Пещера при месте крушения. То есть, вы думаете, я погибну, да? Оно повсюду здесь. То есть, у меня и здоровья очень мало. Но, может быть, успеем? Жив! Нет, я сдох. Черт, хорошо, там не пройти. А что бортовой журнал нам подскажет новенького? Итак, локатор квантовой луны. Блин, как много всего мы с вами обнаружили и не смотрели еще. Вот, допустим, локатор квантовой луны, надо почитать. Устройство на, на МАЕ создано для того, чтобы отслеживать местоположение квантовой луны. На МАЕ предполагали, что в квантовой луне можно применить законы микроскопической квантовой техники. О, механики. Квантовая луна проходит через пять разных точек. Иногда квантовая луна исчезает. Вероятно, она перемещается в неведомое шестое местоположение. То есть мы могли бы ее спугнуть, эту луну, да, и пойти в то место. На Мая на пустотной сфере видели фантомную луну, которая иногда. Подожди, это мы все видели, да. Шестое место. Какое-то есть шестое место. Окей. Высокоэнергетическая лаборатория. Отрицательное время зафиксировано на станции белая дыра, стала предметом исследования в высокоэнергетической лаборатории на каньоне на экваторе час угля. Проект «Час пепла» зародился в высокоэнергетической лаборатории. Здание с большими солнечными панелями на экваторе час угля. В высокоэнергетическую лабораторию можно попасть только если идти по тропе, которая начинается в темном городе. Да блин, понятно, а как попасть в этот темный город, висящий так, висящий город. Город Майе, который висит под э, северным ледником пустотной сферы. Он вертикально разделен на 4 района. Здесь еще есть что исследовать, а, хорошо. Одна из трех капсул на Майе потерпевших крушение в нашей Солнечной системе. Все три капсулы были запущены с некоего звездолета, который получил серьезное повреждение. В одной из пещер лежит ископаемый удильщик, но туда может попасть только мой разведчик. И последний темный город. На Майе, оказавшийся на части угля, решили укрыться в пещерах под обломками спасательной капсулы. В конце одного из тоннелей на Майе нашли подходящее место для постоянного укрытия. В темном городе есть тропа, которая ведет к высокоэнергетической лаборатории. Мне попался знак, указывающий дорогу в темному городу, но по ней нельзя пройти. Чтобы в то же самое место бы приземлиться, желательно. Чтобы еще чуть-чуть поисследовать. Вот, вот, вот это. Это новенькое место, стоп, стоп, стоп. А, а, а. Давайте-ка здесь посмотрим, что это такое. Это интересно. Это корабль на Майя, это я помню. Просто был ли я здесь, вот, непонятно мне. Они очень похожи просто друг с другом, я вот не, не могу вспомнить. Воу. Стоп, да, да, да, да, да, да. Мы были здесь. И нам желательно прямо сейчас быстрее начать ходить, пока песка не насыпало слишком много. И вот пока я не упал в расщелину насмерть. Вот, подлетели. Хорош, хорош, хорош, хорош. Секундочку, тут чат. Дорога в убежище трудна, так что непременно следуйте инструкциям. Куда вот мы идем. Куда-то мы сейчас придем, друзья. Мы нашли в конце этого прохода огромную пещеру, которая отвечает всем нашим требованиям. Полагаю, в ней можно создать постоянное укрытие. Мне нравится пещера, которую нашла Амела. Может ли кто-то из вас оставить путеводные отметки для остальных? Здесь начинается путь к убежищу. Я оставил для вас указатели. Примечание. Следует поспешить, потому что тоннель заполняется песком. Постарайтесь не увязнуть и помогайте друг другу. Блин, надо быстрее, надо быстрее. В конце этого прохода нам сюда надо идти. Мы пришли, получается, из убежища Так вот, и вниз а -а -а. Аккуратней Туда мы не идем Это мы прочитали Дорога в убежище трудна ага, Следуйте инструкциям Скорее пока песок Чтобы достичь убежища, идите прямо до пескопада в яме А затем поверните налево Дальше следуйте до зала с каменными колоннами И заберитесь в проем над ними Я забыл! Прямо до пескопада в яме А затем поверните налево Дальше следуйте до, до зала с каменными колоннами и заберитесь в проем. Песок поднимается, поэтому двигаться нужно хоть осторожно, но быстро. До пескопада. Повернуть налево. Ага, колонны. Вот оно. Первое открытие. Прям находка так находка. Да ладно, не первое. Мы уже столько всего нашли. Просто мы пока не знаем, что с этим совсем делать. Блин. Разлом нужно переходить очень осторожно. Мост, который построили мы, самелые, не слишком крепок. Пересеките его и найдите туннель, спрятанные за падающим песком. Он приведет вас к убежищу. кей кей кей аккуратненько. За песком? О, май гад. Дырка? Что это? Непонятно. Так, держать. Осталось пройти совсем немного, и вы достигнете убежища. Там можно отдохнуть быстрее, пока все не засыпало песком. А, вон! Уже... А, нет! Тварь! Зажать дыру! Мы здесь! Есть! Быстрее, пока песок не. борт журнал обновлен. Мы, мы здесь? даже простите, что я к я прихожу. А -а -а. Хотел золотать по-быстренько. А, -а, а, все нормально, тут самоубирающаяся система. на Нагорье ископаемого удильщика. О мой год! Какое красивое убежище! И сюда. А можно упасть вниз, но туннель не работает, лифт подъемный который. Согласитесь, как-то здесь грустно и жутко одновременно в этих развалинах. Видеть все эти тела, не понимаешь, что же с ними случилось. Как давно они здесь жили, как давно они пытались себя спасти. И это, знаете, вообще еще стремнее только потому, что мы-то понимаем, что нам грозит тоже какая-то смерть, погибель. Но мы не можем пока ничего придумать и, возможно, нас ждет такая же участь. Кислорода! Блин, мало. Все, ребят, я, я подыхаю. Опа, смотрите, кораблик. Чужой кораблик, я его не видел. Надо пошарить. Или видел. Уже не вспомнить. В него вообще попасть нельзя, да, получается? Он просто здесь есть, просто является собой и существует в этом месте. Понятно. Но это прям наш корабль. Окей, так, что же делать? Куда же нам идти? Давайте почитаем борт-журнал, мы же там новое что-то нашли. Вот, темный город. Мы в нем оказались, мы попали в него. И от него же есть а, путь в лабораторию. Город Намай, высеченный на стенах. Так, здесь еще есть что исследовать. Этим мы и с вами и займемся сейчас. Исследованием темного города, вперед! Ууу, смотрите, какое интересное место. Евгений, как всегда, любит отвлекаться. Давайте посмотрим, что там. Возможно, там какая-нибудь тоже очень полезная вещь будет сейчас. Чтобы мы подобрались. Что? Что был за звук? Обнаружен неопознанный сигнал. Страшный, блин, сигнал, и не могу его слушать. А, неприятно, очень неприятно. Опять звуковой сигнал обнаружен. Ты? Что это? Обнаружена частота, квантовые флуктуации. Что мне с этим делать? Амела, друзья, если вы найдете Калеуса, прошу, сообщите мне, он пропал во время наших исследований. Амела, мы пришли из темного города, чтобы помочь в поисках Калеуса. Расскажи подробнее о вашей экспедиции. Большое спасибо, Шип. Мы с Калеусом изучали геологию пещер. Нам хотелось узнать больше о странствующем камне, который был замечен в разных пещерах. Его здесь нету, да? Тварь. Амела, где потерялся юный Калеус? Мы изучали пещеру в высохшем ложе озера на северном полюсе. Он исчез мгновенно и неожиданно. Я заинтересовалась образцом породы и упустила Калеуса из виду. Когда я повернулась, его уже не было. Анона... У него был ограниченный запас воздуха Я очень переживаю за него Предположение Мы узнаем больше, если обойдем северную озерную пещеру Откуда пропал Калеос Друзья, ищите быстрее, нельзя терять ни минуты Оп Ладно А, ты сволочь Ты здесь и тебя нету Мы на нем стоим И пока мы на нем стоим, он все еще у нас А вот теперь я упал Так, пойдемте ниже Ох, мы сейчас будем все эти системы исследовать пещерные. Так, я думаю... А, мы и нашли ее, вот она. То, что нужно. Конечно, мы не подзаправились. Это не очень хорошо. Надо воздух набрать. пойти наберем воздуха лучше. Курябль, курябль, ты где? Аккуратно. Уф. Ладно, сейчас покоцались немножко, но это... Не страшно, топливо есть, все есть. Итак, нам нужно... Вперед, Облететь эту... Эту пещерку вот здесь полететь. Вот, хорошее место, чтобы сесть. Переходим в режим посадки. По Присели. Присели, аккуратней. И я снова в городе. Все, мы пробрались сюда вновь. Мы можем все исследовать. Главное, блин, на кактус не напороться. Как же попасть вот в это здание? Может быть, у нас есть возможность откуда-то сверху? Ладно, нас сюда не пускают. Пока что... Это не наше место. Тогда гоу вот на эту платформу. Ага, подожди. -а -а. Есть тут воздух! Следует ли построить солнечную станцию, чтобы обеспечить энергией проект Час Пепла? Мне сложно поверить, что кто-то вынес это на обсуждение. Создав солнечную станцию, мы придадим все свои идеалы. Я с тобой не согласна. Мы стремимся постоянно развивать науку. На мой взгляд, это и есть наш главный идеал. Возможно ли получить столько энергии иным способом? В теории да, на практике нет. Потребуется не одно столетие, чтобы найти этот способ. Несмотря на все сомнения, нам придется построить солнечную станцию, чтобы завершить проект «Час пепла». Если нас постигнет неудача, что весьма и весьма вероятно, мы уничтожим себя, эту звездную систему и все живое в ней. Мне бы этого не хотелось. Нельзя рисковать целой звездной системой. Кто бы не хотели знать больше, нам не следует строить солнечную станцию. Так это получается, из-за... на солнце взорвется сейчас. Мы должны отринуть страх неудачи Я верю, что при должной осторожности Солнечная станция будет работать Я верю в Таволгу. Спасибо, Лакка Вереск, я тебя понимаю Нужно достовериться, что строительство Солнечной станции Не приведет к разрушениям Иначе я выступлю против него Итак, что это такое? Район на горе Удильщика Ступенчатый район Начало пути в высокоэнергетическую лабораторию Район Светилища Ока. Нам нужно вот это. Что это значит? Песок поднимается. Святи... святилище Ока. Как же у нас мало времени здесь. И в самом низу получается лаборатория, да? Охренеть, как здесь много всего. Даже не знаю, даже не знаю, куда первым делом пойти. Нам придется сюда еще раз, потом... Все. Все засыпает. Мы тут, а? Мы тут, а мы не тут. -то. Хорошо, давайте святилище Ока. А -а -а -а. Призрачное, да? Нет. Это можно встать. Встать и идти. <связать> Нет, это не встать, это, это взять и принять. Взять и отхватить. Здрасте, сэр, что сидим? Кого блин ждем? Кто тут вообще что делает? Ладненько, вперед. Где это светилище ока? Вот оно, да? Пожалуйста, будь здесь. Это чья-то хата, приватные апартаменты какие-то. Надо еще дальше идти Весь город засыпает Как обидно Город засыпает Мафия просыпается И что мы в итоге здесь Куда мы пришли Смотрим Гравитационная пушка Нам надо так быстро действовать Чтобы попасть в высокочастотную лабораторию Точнее энергетическую О, блин Так, хорошо Здесь пока что безопасно И здесь Там кактусы туда вообще нельзя Там жизни нет Гравитационная пушка Она вся в песке уже Нет Хорошо, пришлось убить об стенку мне надо будет сейчас еще раз вернуться туда. Я пришел в город обратно, здесь сразу в энергетическую лабораторию. Вон она. И нам бы поторопиться. Высоко! Энергетическая лаборатория! Давай, ну. Вперед! Ну покажи, что, что ты из себя представляешь. Мне воздух нужен. Я так понимаю, нам нужно по проводу идти. Песок, блин, неугомонный. Вот теперь он поднимается. О, как мы его. Ах ты свинья такая! Из-за песка! Не могу. Я не могу. Нет. Все правильно. Все про. Прав... Стоп. Но еще туда может. А, черт. Он поднимается, я могу не успеть. Ой, скорее, да, давай. Да, детка. А, это нужно делать? Сейчас.. Все, мы проникли. <свят> мы обратно вернулись. Вот дерьмо, а? Пойдемте в ступенчатую пещеру, твоя походим. А что нам ловить в этой пещере, я не знаю. Я... Тут ничего такого интересного пока не видно. Вот только там свет разве что? Пойдемте туда. О, мой год. О, смотри, что это такое, что за дверь куда ведет. Uh, это дом. Ну что, играем сегодня в древней рыбе. Я скормил ей новый фонарик. Надо зайти в ступенчатую пещеру, оттуда будет виден вход в пещеру древней рыбы. Спасибо, Соланум. Везет тебе, ты прилезаешь в ход в Нагорье Удильщика. Я тоже пролезаю. Это пока. Мы с тобой вырастем высокими, как наши мама и папа. Окей, это дети переписывались. Хорошо, нужно будет потом тоже найти. Как, она, как ты сказал? Надо зайти в ступенчатую пещеру. Оттуда будет виден вход в пещеру Древней Рыбы. Он был виден оттуда, оказывается. Давайте вернемся. Да. Так, мы... Мы в ступенчатой, кажется. да? Сейчас... Вот, сейчас да. И отсюда должен быть вход... К рыбе, которого уже мы, наверное, не увидим. Ладно, мне такое предложение. Мы берем кактус и выпиливаемся. Я попаду сегодня в эту лабораторию. Вот прям сегодня я должен это сделать. О, смотрите, а это что такое? Террикон? Это какая-то фигня. Стоп. Нет, погодите, я такое не встречал до этого. А, нет, я был на терриконе. Стоп, я же был там. Все. Стой, выключись, черт. Выключись, мразь. Выключись. Ааа. В жопу корабль, не буду его чинить. Вообще не нужен сейчас. Где капсула? Вон она. И она так просто разгоняется внезапно, и еще я забываю, что у меня включены... автопилот включен. Надо как-то его более заметным делать, не знаю. Стой! Устраивай дискотеку здесь. я пошел. Он взорвался. Он сказал: Ах, ты пошел, тогда пошел ты! Я сваливаю и взорвался Мой корабль Прекрасно, один удар и я сдох Клево Только так идти в опасную экспедицию Только в таком состоянии Прекрасно, просто великолепно Мне нравится Открывай дверь, мать твою Быстрей, Быстрей. Так, включил Включил, вниз Осторожней Осторожней Осторожней Молодец Значит, смотрите, вон туда, туда. Ну как туда, я хрен его знает. То ли ждать, пока этот песок поднимется и просто пройти. Другого варианта я не вижу, если честно. И иначе я прямо четко упаду на эти кактусы и мне не хотелось бы этого. Ладно, ждем тогда. Рожу строго вперед держим, чтобы не потеряться, как в прошлый раз. Кажется, можно вставать. А, а песок? А прям рот? Мы а -а -а -а -а, прополоскали. Аха-ха, глупый кактус. Проваливай под песок. Не знаю, можно ли идти уже? Сейчас, чуть-чуть еще. Оп, есть, быстрее. А, -а, а, все плохо. Куда ты ведешь? Мама, мама, а -а -а -а. мама, мама, мама. Фу, фу. Быстрее. Слушайте, они прям очень заморочились, да, испортить мне все Очень хотят Нет! Ну как так? Буду погребен в песках Куда идти? Правильно иду? Правильно иду! Я смог! Я смог правильно пойти Ла-ла-ла-ла-ла-ла Хорошо, продолжаем А здесь работает-то не в ту сторону Че-то от меня хочешь теперь? Блин, мы явно в супер-секретном месте А, мы можем здесь не тратить топливо Давайте экономить лучше Наверх Наверх. Пожалуйста, пусть это будет лаборатория, ну прошу. Обнаружены деревья. О, нет. Это не то. Кажется, это... Это оно. Это оно. Всякие штучки. Убрать. Чего? Гиперядро убрать. Поставили. Убрать. Поставили. Дыры черные, я не знаю, не знаю. И здесь. А, мы можем соединить! Две точки. И провести телепортацию, да? Можем... мой. Мы можем... Смотрите. Ладно, быстренько. Надо быстрее здесь. Тут у нас вообще мало времени осталось. Сейчас все засыпет. Смотрите, что у нас тут. Судя по данным, на мая прибыли к гиперприемнику на пустотной сфере незадолго до отправления на станцию Белая Дыра. Мы с Рами проводим эксперимент, чтобы выяснить, возможно ли это. Не исключено, что данные ошибочны. Видите, на мая Это же они на мае, нет? В теории мы хотим зафиксировать негативный промежуток времени между вхождением объекта в черную дыру и выходом из белой дыры. Описание эксперимента. Мы соединим небольшое ядро черной дыры с небольшим ядром белой дыры, чтобы воспроизвести условия, в которых находится станция белая дыра. Стоп. Они небольшое ядро черной дыры с небольшим ядром белой дыры совместят вместе. Предположение, объект может выйти из белой дыры раньше, чем войдет в черную. О, ты что? Направить энергию, понятно. Погодите, это же важный камень, свиток. Читать. Новые данные. Наш эксперимент подтвердил возможность аномалии во время прибытия, во времени прибытия и отправления. Однако Таволга по-прежнему считает, что это техническая ошибка. Следует усилить эффект, чтобы его можно было наблюдать невооруженным взглядом, глазом. С этой целью мы решили подать больше энергии. Полагаю, запасов темного города будет достаточно. Примечание для Рами. Милли просит предупредить его перед тем, как перенаправлять энергию. Вся энергия, которая располагает город, задействована в нашем эксперименте. Мы с Рами проведем еще один тест. Предположение подтвердилось. Предположение подтвердилось. Я увидела. И Волга увидела. Предположение подтвердилось. Невероятно. Это все меняет. Теоретические изыскания неожиданно приняли. Принесли практическую пользу. Принесли они практическую пользу. Представляете, может быть и мне. Может быть и мне. Небольшая дыра черная. Небольшая дыра белая. Все. Это большая? Хорошо, возьмем. Совместить одну. Совместить другую. Оу! Нифига, как круто. Ну, как бы мы совместили. Что дальше? Попробуем. А. Погодите. Вы видите? Разведчик раньше летит. Вылетает из белой дыры. Да, но и, и что? Но фотка всего одна мне присылается. А и, и, и что дальше? Мы не прочитали. Не рискну оставлять его во тьме неведения. Пойдемте выше. Еще один. Южная обсерватория спрашивает, получится ли создать 22-минутный интервал, то есть передать предмет через гиперпространство так, чтобы он прибыл на 22 минуты раньше, чем отправился. Мы выяснили, что увеличить негативный интервал можно между отправлениями и прибытием, а если подать больше энергии в гиперядро. Проблема в том, что необходимо количество энергии увеличивается в геометрической прогрессии. Предположение, 22-минутный интервал возможен, но в настоящее время у нас нет способа сгенерировать для этого энергию. Мы с Рами считаем, что потенциально можно изобрести новый способ производства энергии. Интересная, но невероятно сложная задача. Кроме того, для управления этой энергией нужны технологии совершенно иного уровня. Также нам нужно где-то разместить и энергию, и гиперпространственное оборудование. Для этого подходит только час пепла. Говоришь, потенциальную энергию можно вырабатывать иначе? Я сейчас лопну от смеха. Это был ненамеренный каламбур, поэтому не спеши лопаться. Ради проекта «Час пепла» нам всем пришлось закрыться, а зарыться в работу в прямом и переносном смысле. Чтобы воплотить его в жизнь, мы должны придумать способ быстрого пере... быстро перемещаться между «Часом пепла» и другими местами, важными для проекта. Представьте, если бы были такие реально телепортеры, где тебе нужно... Ты опоздал для чего-то, ты отправляешь себя на 22 минуты раньше. И ты приходишь успевший. а И пока ты там еще... В... В другом точке, еще пока я себя даже не отправил. Понимаете? Просто что 22 минуты еще не прошло. Офигеть. Может создадим гипербашни, аналогичные той, что стоит на станции Белая Дыра, и напрямую свяжем час пепла со всеми местами? Примечание. Башни на часе пепла будут вести на разные планеты. Спасибо всем, кто заметил неточность в моей фразе. Конечно же, солнце не планета. Надеюсь, я сумел внести ясность. Пожалуйста, перестаньте напоминать об этом. Мы можем придать каждой башне внешний вид того места, куда она перемещает. Там, так, башня пучины гиганта может быть выполнена в форме смерча. Тумашне можно придать вид гейзерной горы. Хорошо. Мы с Лакой и Ростком можем прямо сейчас приступить к работе в кузнице Черная Дыра. Это не даст нам заскучать. Борт-журнал обновлен. Смотри, вот перемещает куда нас. Получается, мы только что обесточили весь город и направили все вот в это устройство. А здесь мы можем... А здесь мы проходим... Вот и то самое место Кузница черная дыра, которая называется, да? А где она находится? И, к сожалению, у нас корабля нету, чтобы посмотреть Теперь нам нужно найти где-то кузницу А мы не знаем, что делать Мы не можем найти ее, потому что я не знаю, где она И мы не можем даже почитать борт-журнал, потому что у нас нет корабля Надо бы себя грохнуть вот такая у меня мысль есть Давайте грохнемся об кактус Еще раз, Эх, все хорошо Давай журнал, вещай Квантовые пещеры и вот, значит, чертежи... А, сейчас, секундочку. Смотрите, проект Час Пепла. Мы все ближе к нему. На мае хотели создать на Часе Пепла систему, которая бы позволила увеличить отрицательный интервал до 22 минут. На мае успешно воссоздали временную аномалию, зафиксированную на станции Белой Дыра, когда объекты выходили из гиперпрыжка раньше, чем в него входили. На мае выяснили, что можно увеличить отрицательный временной интервал при перемещении, если подать больше энергии к гиперядрам. На мае хотели узнать, можно ли увеличить интервал до 22 минут. Они пришли к выводу, что для этого нужно найти новый способ получения энергии и создать высокотехнологичное яд... гиперядро, которое выдержит высокое напряжение. Разрабатывать проект решили на Часе Пепла. Чертежи всех башен на экваторе Часа Пепла. Каждая башня ведет на свою планету, хотя многие на мае сразу отметили, что Солнце не планета. Внешний вид каждой башни отражает особенности места, где расположен ее приемник. Башни позволяли на мои быстро перемещаться между Часом Пепла и другими важными для проекта местами. Следующая наша будет станция, это Час Пепла. В следующей серии мы пойдем туда и будем исследовать его. Когда там есть все эти башни, я же помню их. И... Возможно, через них мы будем перемещаться быстрее. Какие еще открытия совершим мы? А, нам еще надо будет кудельщик обязательно сходить. Но какие еще открытия мы совершим, узнаем в следующей серии этой прекрасной игры. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если понравилось, то обязательно шлепните тысячи миллиардов лайков. На самом деле, на самом деле, вы мало лайков стали ставить что-то. Это чисто вот это как зайти на концерт в любимой группы и не хлопать. Знаете, такие не буду хлопать. Так нельзя делать. Да ладно, я шучу. Ставьте лайки, если хотите ставить. Это просто маленький приятный бонус для меня и все. В общем, подписывайтесь на канал, не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. Увидимся очень скоро. С вами был Юджин и всем пять!